бизнес, классический бизнес относится без всякого понимания, с каким-то пренебрежением к сетевой индустрии. Сетевая индустрия на линейщиков смотрит, как на прокаженных. Да? На самом деле, все это совершенно неверно. Объясню почему. За 20 лет маркетинг я стал понимать очень широко. В сущности, надо учесть, что мы с вами… Не только работаем теперь высоко конкурентной индустрии, 300 компаний, это, это, я сейчас даже пирамиды не считаю, <связать> которых, плюс которых это еще 600, да, там. А, 300 компаний пытаются завоевать внимание и, по сути, <связать> деньги аудитории в 140 миллионов человек, 148 миллионов человек в России, да. Извините, нас за эти же деньги конкурируют еще и линейные классические компании, согласны? Иными словами, понимать маркетинг нужно уже шире, чем просто сетевой маркетинг или просто чем классическая дистрибуция. Будущее, будущее, которое уже широко себя показывает на Западе и которое только-только начинает приходить в Россию, просто суть, моя работа обязывает меня быть в курсе трендов, да? в том числе англоязычных. Так вот сейчас ключевым трендом ближайших 15 лет является то, что и классическая дистрибуция, прежде всего, будет переходить на построение реферальных потребительских сетей, вернее, она уже это делает. Потребительская реферальная сеть – это мечта любого предпринимателя. Если привести это все на простой язык дяди Васи, это означает, как бы было классно, если бы клиенты, которым понравилось, рекомендовали меня еще другим клиентам. Вот это называется реферальный маркетинг. Вот это будущее, которое уже настало классическая дистрибуция только-только к этому подходит вчера был в салоне ортопедической обуви и там на стенде информация для клиентов висит очень интересная бумажка уважаемый клиент порекомендуйте нас другим клиентам и заработайте денежки и там нарисована схемка. вася рекомендует Пети, рекомендует роми рекомендует Гоши. получает за каждого столько-то рубликов Гоша рекомендует Гале, Кате, еще Пете. Получается столько-то рубликов. Вот о чем я говорю. Это салон ортопедической обуви. Очень скоро этим всем заинтересуются сотовые операторы, продуктовый ритейл, автомобильные компании, все. На Западе это уже тестируется в полный рост. У нас пока это, ну как обычно. Пока только-только-только-только появляется. Ну, Герман Греф, он вообще, в принципе... Ресурс, вот. То есть вот оно, вот он тренд. А, что это означает для нас? В сетевой маркетинг в нашей индустрии. Реферальная потребительская модель лежит вообще в основе. Согласны? Это суть того инструмента, с которым мы работаем. То есть, по сути, когда в каком то в сороковых годах изобрели эту схему на самом деле заложили основу для того что к чему классика только приходит у нас этот инструмент уже есть суть заключается в том что те люди кто у будет уметь кто будет уметь строить потребительские реферальные сети завтра это и будет его бизнес люди которые будут уметь строить такие сети профессионально это будущее, а в сетевом у нас это уже в руках. У нас есть потенциал на вот инструменты,